Или Заново. Ну вот вращение продолжается. Конечно, в процессе вращения все-таки идет затормаживание. Но вполне понятно, что до момента остановки та энергия переменного постоянного магнитного поля, которая вращается, достаточно зарядить конденсатор на импульс. для дополнительного вращения, для продолжения вращения. То есть здесь налицо лицо сверхединица. Мы можем внизу ну, расположить катушки. Вот почему я показываю, я хотел дальше заниматься исследованием этого феномена, явления магнитного. Но вот отдаю вам эту информацию. Чтобы мы вместе подумали, каким образом установить катушку. Естественно, если это сделать в замкнутом круглом боксе, таком ящике, контейнере, где воздух будет вращаться параллельно, не будет так тормозить систему. Все-таки сопротивление довольно большое аэродинамично. Потому что когда я раскручиваю сильнее, слышны потоки воздуха. Но я покажу и следующие опыты. Очень интересные. Где магнит, когда подносишь магнит, система реагирует на это. И совсем не трудно будет организовать дополнительную энергию. Магнит я подношу снизу, и система реагирует. Ну, как вы видите, ну ну какая тут инерция? Ну нету инерции. Это магнитное поле работает. Насколько я понял, ну вот я, когда вы сами будете это делать, вы почувствуете... Э именно эти силовые линии в руках магнитного поля. Я еще покажу некоторые опыты. Это как струны, которые скручиваются. Ну вот их слышно. И при определенных условиях нужно их разгружать. То есть если выставить просто магниты э, ну, одним полюсом и так далее то эм, система быстро останавливается, на начинает расшатываться, шарики скрипеть и все останавливается. взаимодействие, эм, скажем так, магнитные двигатели нужно делать не из одних магнитов, из взаимодействия магнита с магнитом. их нужно делать во взаимодействии ферромагнетик, магнит магнит, То есть мы будем управлять, э, нужно управлять магнитными, их можно поджимать, растягивать. Если, скажем, ферромагнетики поглощает, то усиливают действие данного магнитного поля. В данном случае за счет токов, которые возникают э, на поверхности ферромагнетика. Если бы были шарики, здесь у меня 4 шарики, да, 4. Я делал систему с 5... 7 шариков, она более динамичная. Но у меня сила магнита очень слабая, я же повторяю, это... им уже по 30-40 лет. Но явно система стремится к поддержанию. Энергия подпитывается магнитным полем. Я так думаю за счет перемагничивания именно шариков. Потому что они играют решающую роль в этом процессе. Ну и расположение магнитов, взаимное расположение магнитов. То есть существует много вариантов, в десятки. А может и сотни. Соблюдая этот принцип, вы легко построите эту систему. Ну, без проблем. И поместив внизу катушку, может плоскую, может быть... Ну, катушка это такое дело. Это индивидуальный подход каждой системы. Катушка, магнит экспериментально подбирается. Кто сомневается, я еще покажу другие опыты. Вы легко это сделаете.